Дим, доброе утро! Дима! Дима уже вовсю бегает. Какая красота, сегодня на улице. Еду, еду, еду, еду, еду, еду, Дом отдыха у нас, да? Димин, так здорово здесь, весело. На улице в 8 утра, уже такое солнышко. Да, и мы уже играем на детской площадке, пока что одни. Сейчас пойдем на завтрак в столовую, да, Дим? Нагуливаем аппетит. Баба наша ждет нас, да. Подснежники мы нашли, смотри. Смотри, смотри скорее, цветочки какие. Вот они. Лед на озере Уже почти начал таять Елочки Там вот пляж Жуки-пожарники Мои любимые Дима никого не боится, да, сынок? Молодец да. какой Дим, это кто? Лось? Привет, лось Вот мы каких-то кабанов нашли Ой, птички распелись. Идешь, суски забирает, и в кармане кладет. Руку спала. Шишка. Я маме сюгу. И с хороший риф и нагоню Топ больше я не буду собирать иски. Буду крепко спать. Ой, как залез хорошо, да? Да. Ну что я там? Шишу. Это кто? Миша косолапый, да, такой? Да, я все. Ты все посидел? Стих расскажем на пенечке. Давай про воробья. Давай. Воробей, не девай, лужи не купайся. Пошкалей, улетай, от кота спасайся. Вот, молодец, какой Димочка. Смотри, какие тут березки красивые. Да, лисок такой небольшой. но еще не распустились. А еще Листочки. Здравствуй, елочка. Она не колючая, мягкая. Не все же елочки колючие. Ой, Дим, пойдем, а тут трактор завелся. Сейчас сюда поедет давай. Пойди. Дим, что читаешь? Книжку читаешь, да? Молодец, как бы. Гули, гули. Смотри-ка вообще не боятся, да? Дима, охотник на голубей. Можно, мне кажется, даже руками их брать. Прям вот. Потом их кормить придем. Сейчас хлебушка возьмем и придем покормим лучше голубей, ладно? Побежали. Куда ты? Где наша дача? А где Мы Вот так. Здесь... Устал уже тоже. Выброси палочку. Нету музыки. Ну, значит, это села батарейка. Все, по поехали. А дверь не открывается, сын. Поехали, на педаль дави. Вот. Давай, давай. На дорогу только смотри. На дорогу Вот. Пока. <с> Пока. Сышка. шишка, но шишка. она шишка. тебе не помешает Едь. шишка на дороге а он шишка. тоже стоит? ой стой сейчас уедешь, ну надо взять тогда поедешь на мотоцикле? поедешь? Поедешь? Стой. Стой. Здесь вот здесь, какой а? мы взяли мотоцикл Шустренький Дим, давай по другой дороге поедем Поехали Да, да это тебе, Димаш Ну, лучше на этом прокатились Направо. Пока, мам Давай, пока До свидания, До свидания. Да, Маме, помаши. Вот. Давай, дави. Газуй, газуй, газуй. Молодец. Так, молодец. сюда Круль выравнивай. Там, ну, на дорогу смотри вот мы пришли на обед приятного аппетита дима мы тут кушаем спасибо вот нам фрукты да? макарошки супчик у нас да вкусненький был. Дима ест бутерброд. Такая вот столова у нас. Вкусно? Бери ложку. Ну тебе давно хотелось на такую большую горку. Я его сейчас буду ловить Иди еще залазь. Мама не успела. Поднимайся. Крепко держись. Крепко. Ля -ля -ля. На коня пойдешь, капитанская, на коня пойдешь, держись крепко. А вон еще какая-то площадка, можем туда пойти, хотите? Да. направо Дим, туда заворачивай. Круто тебе сидится, да? Я капитан Медринь. Поплыли. Поплыву. Не кидайся песком. В бабуня. Ты посмотри. набрать, чтобы получился колобок. Да, колобок будешь петь? Да. У нас на обед колобок. Ну, давай, попробуй переворачивать будешь или что? Да. Ох ты, какой домик получился. Ну, Рассыпался. да. И я делаю замки. Замки мы строим. И летчик ид ⁇ т, собирает, и в кальма уходит. Вдруг упала слизька прямо из села. Вот я не буду слышать, слышишь, буду <сOR <getan> <сOR> Все, шишки. крепко спать. Вс ⁇ выкинулся, слышишь, думал есть там такое. Низкакая солопа, По лесу слышь, Сыскки собираем, и в карман кладем, вдруг упала сыска, прямо в миске в ров. Миска и имя то просто я не буду собирать сыскки, буду кепка спать. Папа-пальчик, папа-пальчик, где ты, вот ты, вот я, вот я, Завтрак у голубей, да? Со столовой взяли мы хлебушка, чтобы им их покормить. Такие тут красивые голуби. он какой-то породистый. Вообще ручные, закормленные голуби. Даже никуда не улетают. Вон они, смотри, что. Учуяли хлеб. Пять голубей. Точно, вон еще летят, смотри, Молодец! Классно? Да. Супер скорость была? Да. Ох, Дима как любит эту горку, да, Дим? Да. Опа, вот молодец, затормозил, а да? Кто ты? Я краб. Пока, пока еще увидимся, а мы еще... Побежали гулять, да. Побежали. До новых встреч, друзья, ставьте лайки. Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал!